Тебе же хочется разобраться. Конечно, хочется. Нормально, значит, все. Здравствуйте, уважаемые. Очередной рецепт с упаковки в рубрике. Рецепт с упаковки. Как ни странно, дамы и господа, сейчас будет очень интересно, потому как мы его чуть-чуть впервые за всю историю рубрики изменим. Так что если вы все еще не подписаны, то подписывайтесь. Обязательно, видео выходит регулярно, и обязательно прожмите колокольчик, дабы не пропускать свежие выпуски, ребятушки. Давайте-ка все-таки помогать друг другу. Вы мне, а я вам... Вы мне подписочкой, а я вам, вам мудрым словом и советом и рецептом. Скучно не будет, дамы и господа, мы начинаем рецепт с упаковки, выпуск уже далеко не первый. Короче, чипсули... Чипсули от московского картофеля были сожраны, а найдена на них же рецептура блюда. Капец, как интересно. В общем, изготовитель общества с ограниченной ответственностью московский картофель. Все делается в России, все очень интересно, весело задорно, однако. однако. Самое интересное, это то, что они предлагают. Много вкусных, простых, изысканных блюд вы можете приготовить из картофеля. И вот одно из них, картошка с беконом в духовке. М -м -м -м. Капец, как уже интересно, картошечка с бекончиком. Думаю, ай, и ведь на самом деле это картофель, бекон, укроп и петрушка, чеснок, соль, перец и все. Действительно просто, да. Сразу вам скажу, я его чуть-чуть изменил, вы, наверное, это все видите. В общем, ну, главные составляющие это картофель и, конечно же, бекон. Так вот, способ приготовления. Очищенные сырые картофелины надрезать на две трети высоты. Интересно, почему именно высоты, а не глубины и не ширины. Это вот как. Ну да ладно. Бекон порезать на тонкие ломтики и вложить в надрезы на клубнях. Надрезать на клубнях, а не в клубнях. Капец они грамотные! Или я зануда? Каждую картофельную плотно обернуть фольгой и выложить на чистый противень, так, чтобы они не прикасались друг к другу. Запихать в духовке примерно 20 минут при 180 градусах Цельсия готовые картофельные снять с противня, посыпать смесью петрушки и укропа и мелко порубленного чеснока. А если вам не хочется ждать, то идите чипсы из магазина, которые будут стоить дороже, чем все это блюдо. Прикольно, да? Не правда ли? Все вроде как просто. Начнем с подготовки нашего картофеля. Как вы уже поняли, как вы уже поняли, я немножечко решил отойти, отойти от предложенной рецептуры. Можете написать, олень забыл петрушку и укроп. Олень не хочешь делать ортодоксально, как пишут. А можешь просто подавиться, как то будет прикольненько, потому что... Я вас еще пока, по-моему, не подводил ни в одном рецепте. А если подводил, то ссылочку внизу. В каком рецепте вам не зашло из моего плейлиста рецептусы. М? Так вот. Так вот. Вот так, вот так вот. Вот так вот. Делаем надрезы в каждой картофелине. A few moments later. В общем, поехали. И здесь вот я, значит, бекончик, бекончик двойного копчения, потрясающий. Да, вот такие ломаточечки мы его порезали и сейчас начнем загружать. И в отличие от указанного в э, э, описании рецепта, да, мы посолим э, сразу же, поперчим сразу же. Чесночок и вот э, соль у меня вот такая ароматная. Я решил еще и анис. Анис, я думаю, сюда прям вообще потрясающий. Кстати, если есть розмарин, думаю, тоже будет бомба. Сухой, э, я думаю, он раскроется. Я знаю его аромат. Кус, это потрясающая тема. И чесночок мы сразу же отправим. Сразу не будем маять тянуть с этим. Поэтому э, и паприка. Паприка это нам. Какую хотите, берите. Так как у меня бекун двойного копчения, поэтому я решил брать не копченую, Такая банка паприки всегда и везде пригодится. Я ее приобретал на распродаже от Озона. 252 рубля здоровенная банка, она долго хватает, уже который месяц пользуюсь, всегда по чуть-чуть, и поэтому удобно. Начинаем загружать. Five minutes later. Итак, вот такие вот у нас картофельные начиненные беконом получились. Не все абсолютно идеально, не все аккуратно, но ничего, пока все схватит, а так даже и лучше, лучше пропитается ароматами. Абсолютно хаотично, абсолютно по пофигушечки. Чесночок идет следующим, а потом уже папричка, ну какие же чипсы с беконом без паприки, это же основной трасситель, то что нам дает нашу копченость в этих ненатуральных и вредных продуктах. Ну а чесночок, конечно, с бекончиком, картошечки, самое наше это все. И абсолютно так же хаотично паприку От жира от бекона все равномерно распределится, пропитается. Будет обалдежненько. И немножко черного перца. Ау, перчик. свернуло и наше все. А теперь заворачиваем фольгу. И вот эту вот нашу красоту. под будет. Ну вот, все как и учили, плотно завернута в фольгу, духовка уже разогрета, никто друг другу не прилегает. Отправляем 20 минут 180 градусов, увидимся на дегустации. Итак, дамы и господа. Наша картошечка вывалилась из духовочки, прям самостоятельной. Мы даем ей чуть-чуть отдохнуть. Подготовили специальные приборы. И я не стал намеренно, намеренно для полной аутентичности запариваться ни по какому соусу. Хотя может подойти, мне кажется, любой сметанно майонезный может быть, даже какой-нибудь сливочный, сырный. Давайте, в общем, по ходу разберемся. Сначала вскрываемся. Вот оно, вот так вот. Здравствуйте, Меня зовут Невский. Вот так вот. вот так вот, вот так вот. Это все разбереченное выглядит. Ароматы бекона. Паприка придала потрясающий вкус. Немножечко чесночка, самое умеренное количество. Естественно, Естественно, можно поиграться со вкусами, поимпровизировать как угодно. Чуть-чуть отошли от оригинального рецепта паприка. И они стали вместо укропа и петрушки забавно, хорошо, потрясающе или имеет место в корзине быть, а может быть, давайте пробовать. В общем, за время указанное на пачке пропеклась картоха замечательно. Ароматы просто божественные. Жир от бекона дал, дал. Вот прям ощущается вот это вот все. Вот его двойное копчение. Правильно подобран. Бекон. Это, это, наверное, большая часть, часть успеха. Это вот прям величайшая составляющая бекон двойного копчения. Это то, что нужно. Если можете себе позволить, то берите хамон. Хамон. И он чуть-чуть подороже, но будет тоже прикольно. Сойдет и грудинка. Ну, короче, здесь можно импровизировать. Здесь вот именно суть в том, что ты вкладываешь внутрь, и оно отдает и пропекает. И все это под закрытой фольгой э -э -э в баку, м -м, упаковкой, упаковку, сказать, и так сказать. В общем, все, как я и предполагал. Oh, yeah. Получилось бомбезно, потрясающе, ароматно, быстро, просто, при минимальных... О -о -о -о в, в чем сложность? Сложность именно правильно нарезать, надрезать, чтобы не развалилось. Да и тоже не проблема, даже если куски развалились, ты их все равно в фольге зацепишь. Желательно, ну, ну не прям, я думаю, даже наверное все-таки обязательно, для того, чтобы получилось идеально, потрясающе, все равномерно, и все Корни, плоды одинаково пропеклись и напитались одинаково вкусом и одинаково по времени подошли. Нужно брать одинакового размера. Да, в принципе все. Да, мне кажется, если ну и дальше уже можно импровизировать, играть. Но мы пошли по минимальному отходу от классического рецепта, и поэтому ну блин, ну я не знаю, вот вот так вот, да, вот оно отваливается, отваливается. До этого, знаете, поп, видели, да? ножом тяжело было оторвать. А тут вот, вот она, картошка, как бы вареная, как бы печеная. аромат аромат божественной корчености. Блин, а вот с санисом я, конечно, прям, бля, угадал. Прям, блин, угадал. Это прям потрясающее сочетание. Жирок, жирок, конечно, все, наше все. В общем и целом, рецепт, указанный на упаковке, несложный. Рецепт простой. По времени он занимает, ну, от слова совсем, да не больше чуть-чуть. Сколько, сколько уроков сейчас идет там, по 40? Ну, короче, академический час, да? Начистил картошку, надрез сделал, надрезал бекон и 20 минут в духовке. Здесь все зависит именно от твоего желания. Все нарезаешь, да замути, конечно, соус, конечно, конечно, может быть сюда и зайдет какой-нибудь условный тартар, тартар, может быть какой-нибудь остренький соус, например соус айоли, айоли. Можно поиграть, можно по -по подыскать добавление. Кстати, зайдет, как например, гарнир к бургеру, к бургерам будет потрясающее добавление. Но будет тяжелая, это тяжелая пища, картофель, бекон, жир, ну ты понял. Короче. Рецепту с пачки русских картофель быть рецепту. Лайк, это недорого, это несложно, это вкусно и это от души. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео с канала, дам что-то в описании. Ну, все такое. Ребят, рецепт с упаковки продолжаем. А вам пока. Это все. И только.